подписчикам, гостям, я Джетли и сегодня я снимаю влог про то, что я купила, собственно, на деньги, которые вы мне донатили. Вы мне донатили на доску, ну я купила еще к ней принадлежности и заказала с Алиэкспресс микрофон. А еще мне пришло вот такое письмо, я его чуть-чуть помела, вот, а без безкровная вою вот, его открыла да. И тут очень интересные штучки есть. Я прям... Вот насчет этой картинки прям я даже не знаю. Но она забава. Итак, тут написано. We must get home. Home to the sample. Uh, sample. Things. Uh, the morning blouse. Uh, twirling. And the strength. And the bugging. Bugging. Или. Begling color As a blood in blue and white <связь> Переводить это, конечно, не буду Но я Ну, забью это в переводчике <связь> Потому что я не очень хорошо знаю английский Но вы уже поняли, наверное, даже по моему произношению Вот Также тут есть такая карточка Я это тоже повешу себе на фон А, и, кстати, да Ой. Ой. еще я распечатала наконец вот эту картинку и она тоже скоро будет красоваться на этом прекрасном черном фоне как только я вытащу из-за дивана кнопки, которые мне туда сбросил кот я просто подвину диван и достану их. вот вот эта карточка она с веревочкой такой как-то называется джутовая, по-моему. А, тоже вот где-нибудь вот тут, наверное, где-нибудь будет висеть. <связать> И еще три карточки. А, первая, вторая, третья. А, сзади них написаны... <связать> Спасибо, что на русском <связать> слова. Я люблю этого актера за неповторимую ми мимику. И тут котик. Кстати, я так поняла, что это вырезано то ли из какой-то фотографии, то ли я не знаю, ну, честно говоря, я не знаю, потому что у меня просто к ней пальцы прилипают. Это обычно бывает, когда я трогаю пленку. Вот эта вот, вторая картинка. Я приближу, конечно, за качество не ручаюсь, как приблизиться, но и на ней написаны искренние эмоции. И на третий написано «Милую улыбку». Pes dan de ha Спасибо большое, это очень мило. Я надеюсь, что это все таки адресовано мне, а не ну, героям, которые изображены на карточках. Это очень приятно, я очень люблю получать письма. И этот конвертик, хоть он и помятый, я его положу в альбом, он расправится. Я сохраню его, потому что мне... Ну как? Это первое письмо от, подписчиц, от подписчицы, от подписчика, от подписчицы, да, которое я получила. Спасибо. Итак, начнем же обзор на то, что мы все-таки купили. Итак, к сожалению, анбоксинг этой доски нам пришлось сделать в магазине, потому что там были доски наполовину из... Пробки, наполовину из как раз-таки вот такой вот нужно мне маркерной части. Вот у меня коты прыгают через весь мой хлам в комнате. Вот. В общем-то. Купила тут метро. Конечно, с помощью мамы, потому что мама меня везла в метро, и она помогала мне доставлять все это домой. Вот. Тут лежит вот такая вот досочка. Вот вот видите, прям можно камеру оставить и тут делать, ну, мультик. Мультик, да. Я ее, наверное, никуда не повешу. И буду делать мультик, как делала, когда была в третьем классе в мультфильме. Снимались там по покадрово. Но я, наверное, буду снимать видео и просто его ускорю и потом озвучу. И, скорее всего, это будет более трех частей, поэтому, наверное, даже создам для этого ну, альбом на канале. Вот, с доской мы разобрались, У коробочка от нее, коробочка мне тоже пригодится в чем-нибудь, я уверена, не барахольщица, я художник. Художники подбирают всякую дрянь, чтобы из нее потом сделать что-то красивое. Итак, <связь> продолжим. Также к этой доске я купила вот такую губоньку. Губонька-губонька. Смотрите, в чем прикол. Короче, ну она стоила. Ну, не скажу, что, в принципе, дешево для губки. Были губки, конечно, по 30 рублей. Это стоило, по-моему, рублей 150. В чем ее прикол? Мы берем эту доску. Опа! А это очень хорошо, потому что мои кошки не скинут. И не раздербайнет эту губку, потому что она магнитится. Это магнит они не достанут. Также был куплен вот такой вот маркер. Это маркер специально для этой доски. Надо было, наверное, 2 или 3 цвета купить. Я купила, ну, подумала, что да, вот мне нужно еще несколько цветов. И я купила... Вот такую штуку, но потом дома прочитала, что она, ну, короче, для дисков, для надписи на дисках. Но это не беда, потому что я такими фломастерами, маркерами подписываю теперь баночки с, ну, с тенями с обратной стороны. То есть они мне все равно пригодятся. По крайней мере, пока я не сделаю, ну, как-то говорится там... Да? Короче, наклейку с именем цвета. А я ее еще не сделаю. Вот. И я купила магнитики, чтобы, если что, на эту доску можно было бы прикрепить либо ваши рисунки, либо там еще что-нибудь, если мы будем устраивать конкурс. Короче, фотографии победителей или ники победителей. Короче, придумаем. Главное, что это есть. И я не удержалась и купила вот такой вот прикольный, из-за из из оберточки я купила что-то непонятное. По-моему, это батончик со вкусом кокоса. Да, батончик фруктового ягодный со вкусом кокоса. И, и я подумываю пособирать фантики от та таких вкусняшек, ну, типа из-за упаковки опять же. Вот. А это, конечно, еще не все. Я купила микрофон, и я его покажу вам уже, когда он придет. Вот. И это все ушло. Ну, на это все ушли донаты. А вот. Также, если кто не знает, у меня 27 октября день рождения. Я скорпиончик. И я оставлю ссылку. Ну, на донат, и если кто захочет, может, типа, зайти в мою группу, нажать, там, помочь материально, да, денежкой, можете на донатить. Если не на если просто меня хотя бы в комментариях поздравите, это будет очень здорово. Ну, я постараюсь ответить каждому, если это будут волосы, если в комментариях, то я просто напишу общие, общие... Общую благодарность для всех, вот. И я хочу запустить конкурс на мемы. Ну, если вы сделаете мемы со мной, можете загрузить в папку в моей группе, вот как раз в группе канала, вот. И мы потом будем выбирать лучший мем. Я считаю, что мемы — это очень хороший способ подстебаться, ну, даже вот над собой. Именно поэтому я хочу устроить этот конкурс. А Из призов будет либо любой подарок ВК, ну, который захочет, человек, конечно, там, но в пределах m -ной ценовой категории, мы потом договоримся именно с этим человеком, либо любой пак стикеров, который также выберет человек. И, разумеется, я это подарю как бы не как анонимный пользователь, то есть, если что, у вас будет видно, что подарила Герда Джетли. Вот. И я надеюсь, что этот конкурс вас как-нибудь развлечет. Если что, я продублирую условия в группе, вы можете это репостнуть, типа позвать друзей проголосовать за себя, если они будут состоять в группе, если им это реально будет интересно. Вот. В общем, такой небольшой ложек. Я, наверное, даже ничего врезать не буду. Я сразу его залью. И давайте... Давайте, наверное, тогда уже прощаться. Я надеюсь, что очень скоро вы увидите первую часть Draw My Life. Я попробую их поделить по времени. Ну, времени, типа, чтобы видео было там 5-10 минут, не больше. И, возможно, или, возможно, просто, ну, как-то обозначу разные, разные периоды своей жизни и буду рассказывать вам. Вот. И, как всегда, всем спасибо за просмотр. Я безумно счастлива, что вы меня смотрите у нас за три дня. Прибавилось 100 человек, это круто, это очень круто. Спасибо вам. Вот. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока!